В рамках знакомительного визита Казанский федеральный университет посетила делегации из Мьянмы. В состав группы вошел глава временного правительства республики старший генерал господин Мин Аун Хлайн а также лучшие выпускники университетов страны. В России я впервые. Здесь очень красиво. Архитектура невероятно лаконичная. Все аккуратно, без излишеств. За эту поездку узнал много нового о местной культуре. Вопрос образования в Нямне является одним из важнейших. В период военной диктатуры с 1997 года в течение 12 лет все вузы в стране были закрыты. К работе они вернулись лишь в 2011 году после смены направления государственной политики. Делегация за время своего визита в Казанский федеральный университет посетила музей истории КФУ, императорский зал и мемориальные аудитории. Помимо этого гостям были представлены основные направления деятельности университета. Были большие открытия в сфере медицины, в сфере востоковедения, в сфере физики, химии. Но в самом веке на базе университетов создавались отдельные университеты. Ранее глава МНАНМА встретился с президентом Республики Татарстан Рустамом Менихановым и обсудил с ним перспективы дальнейшего сотрудничества. Маргарита Михайлова, Фарид News.